Всем привет! И у меня вопрос. Какое-то время назад пошел я на рынок на строительный. там есть такой мужичок, который продает всякие рисы всякие фрезы, ну, такой вот, для токарно-фрезерных работ. Такие у него есть там вещи разные. И смотрю, у него на прилавке лежит, лежат в количестве вот такие вот пластинки. Я смотрю и думаю, похоже на КМД. На концевые меры длины, да? Спрашиваю мужика, мол, что это такое? Он мне говорит, это быстрорез. Ой, не быстрорез, это, это самокал. Я беру в руки, смотрю, значит. Идеально ровная, но не... поверхность такая, да? Немножко, правда, она такая грязноватая. Вот. Как бы все прямо вот отшлифовано, да? И на торце, на каждой из пластинок, вот такая вот циферка. Например, вот на этой, 17, да? Берем следующая, она поменьше. 14, да? И они все вот такие. Вот я взял 5 штучек. Я у него спрашиваю, говорю, может это все-таки КМДшки? Вот, он говорит, нет, это самокал. Вот. Пришел домой, ну и что-то как-то положил, забросил в дальний ящик. Сейчас вот задался вопросом. Взял микрометр, да? Вот микрометр у меня вот, берем, например, вот девятка, да? Мерин. Практически 9 в нуле. 9 в нуле. Размер. Вот так вот у нас, если повернуть на 90 градусов, будет 10 миллиметров, насколько я помню. Я их просто перемерил уже все. Ну, тут сколько? 9,95. Нет, 9,99 получается. Вот. Минус одна сотка. 10 миллиметров минус одна сотка. То же самое. Я перемерил абсолютно все. Все пять штук, которые были. И у всех вот один размер 10 миллиметров. Второй размер... Идет вот то, что указано на торце. Я все-таки ставлю на то, что это все-таки КМДшки. Вот, а продавец мне долго и упорно втирал, что молото самокал и из него делают ресы. Это, это реально КМД или что? Просто я их взял по какой-то прям копеечной-копеечной цене. Вот, сейчас жалею, что не взял больше, если это реально КМДшки, как бы довольно хорошая штука. Вот не знаю, что думать по этому поводу.